Насчет эволюции, вот как раз недавно мне пришлось в одном университете, этот вопрос задал один профессор, да, я ответил ему так, сейчас вам повторю. С точки зрения, даже не с точки зрения, а наука, наука не знает закона возникновения живой материи из неживой. Нет такого закона. А вся эволюция с чего начинается? По теории эволюции, что неживая материя каким-то образом, совершенно непонятно, оказывается, порождает живу жизнь. Так вот, нет такого закона. Науке это неизвестно. Поэтому теория эволюции основывается не на научном факте, а на чем? На ненаучной вере. Нет закона. И почему верите? Разует руками. Профессор остался очень доволен, кстати. И он согласился. Нет такого закона в науке. А почему же тогда мы говорим об эволюции? Потому что замечаем развитие, здесь кое-какие развития в нашей жизни, так опять здесь полно вопросов. Уж не говорю о человеке. Не знает наука, как это возник человек но когда дарвин написал свою книгу происхождение видов, то его лучший друг лучший друг Эльси, написал ему записочку Одну, всего всего в записочки было написано а зачем обезьяне ум философа? верно обезьяна абсолютно приспособлена к жизни. <свят> С нее хватит бананов и прочих таких вещей. Ей ничего не надо. Зачем ей ум философы? Дарвин бедный обомлел. Написал нет, а что нет, и все. И на том действительно это вопрос по существу. Но, если вы хотите знать о <свят>, точке зрения святых отцов, то скажу вам, у некоторых отцов встречается мысль. Встречается мысль о том, что Бог дал законы, по которым мир развивался. Что не сразу, вот, шесть дней сотворил, а дал законы, по которым мир постепенно развивался. Есть! И если подвести итог, то скажем вам так. С точки зрения христианской, богословской, нам абсолютно не важно, Развивался ли мир? Сразу ли он сотворен? Для нас важно одно положение – Бог является источником жизни во всех тех формах, которые мы видим. А как уже Господь Бог это дал? Жизнь появилась ли сразу, постепенно, в шесть дней, в шесть периодов, в шесть эпох? Какое имеет для нас это значение? А никакого! Бог – источник. Вот единственное, что, что необходимо с христианской точки зрения. Все прочее. Ну, кому не жалко своей жизни, ну, пусть занимаются эволюцией, как она там проходила. Только ничего не нашли до сих пор и не найдут. И вот такого закона превращения неживого в живое не существует. Нет. Теория эволюции под корень, подкошена сразу.